Всем привет! С вами сегодня я, Олег, Сегодня с вами буду играть в Майнкрафт. Да. Так что погнали. Пау. Так, друзья, ждем. Когда он запустится, я просто ждал, когда он запустится, войти в игру. Короче, друзья, у меня вылетел Майнкрафт. Давайте я сейчас быстро драйвер установлю и будем играть в Майнкрафт. Пау. И если вы не знаете, как установить драйвер, сейчас я вам покажу. Вот это компьютер. Нажимаем правой кнопкой мыши. Свойства. Потом вот вы видите. Диспетчер устройств. Вот вы видите. Диспетчер устройств. Вот у вас высветилось такое окошко. Теперь вам нужно зайти вот видеоадаптеры. И, друзья, еще вот вы видите. Вот вы видите ваш драйвер, например. Ну, вот у меня такой драйвер. Вы нажимаете на него. Вот, нажали. Так. Вот вы видите, тут написано драйверы. Заходим. И вот теперь обновить. Вот, друзья, тут у вас есть две таких вот типа полосочки автоматический поиск обновлен, обновленных драйверов. Выполнить поиск драйверов на этом компьютере. Короче, друзья, я выбираю выполнить поиск драйвера на этом компьютере. Вот и у вас тут есть выбрать драйвер уже установленных. Выбрать драйвер из списка установленных. Нажимаете и выбираете ваш драйвер. Вот у меня вот такой вот драйвер. Я на него нажимаю. То есть не на него, а вот далее и установка драйвера началась. Подождем. Так, ждем. Все, друзья, вот наш Майнкрафт. Так, сейчас буду. Играть. Создать новый мир. Так. Грузится. Все, друзья. Запустился наш Майнкрафт. Я люблю Майнкрафт. Я люблю Майнкрафт. Он плоский мир у нас. Вот у нас плоский мир. Давайте построим дом. И это творческий режим. Красный песок. Давайте построим дом. Так, дерево из тропического дерева. Блин, доски из тропического дерева. Для пола я возьму. Вот такой пурпурная шерсть. Стекло. И, конечно же, дверька. Дверька, дверка, дверька. дверька. Железную шопо мне зомби ночью не заходили, потому что они могут найти зайти ко мне в гости. Начинаем строить. Так, блин, что я делаю? Ладно, так тут надо вот так вот как вот тут. Что за фигня? Хоп. Все, друзья вот я и построил свой дом только теперь остался его украсить изнутри ну что же, друзья вот я украсил свой домик давайте я его покажу вам Все друзья, только что я вам показывал свой дом, который я только шустроил. Стоп, вы что, меня не видите? Всем, сейчас. А вот так. Хопа. Всем здравствуйте. Что <св> <-в>. ж, на этом с вами будем прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк этому ролику и написать комментарий. Всем.